Друзья, ни для кого не секрет, что я являюсь профессиональным стандрайдером, а также прорайдером компании «Вульф» и «Кадрет». Я участвовал в сотнях шоу и показательных выступлений по всей стране. И все это время, с 2015 года, на каждой площадке нашей необъятной страны, со мной был он. Мой лучший друг и надежный напарник. Матард в большой буквы, Хускуарна 630, СМР. Yeah. Blue jeans, Air Ones, and a white tee. six hanging out the window like ye. High feet on one, off a bottle might be my tree. Smoking Agent Orange high C. Back when me and Marty was recording at my mom's, most of y'all were chasing around bobs. I was in the lab, only hoping that my job never would be based around mops. Now I'm on. Yeah, you know, love me because my ego. Girls and the drugs always follow us when we go. Hey, where the bay at? Shouts out to JN. Looking for the party girls, let me know where they at. Нужно сразу оговориться, что такое, в моем понимании, супермота. Возможно, кто-то вам расскажет или уже говорил, что супер -мото это именно тот мотоцикл, с которого нужно учиться статрайдингу. Но либо по глупости, либо по незнанию, этот человек вряд ли понимает, что супермото это. Не какая-нибудь там зачуханная бета или Yamaha Trigger или XT. Это настоящий боевой снаряд, на который без определенной подготовки лучше не садиться. А если уж сел, то нужно понимать, что на двух колесах эта техника вряд ли должна ездить, и ты должен быть к этому готов. Итак, как вы уже догадались, сегодня речь пойдет о моем стантовом мотоцикле. Это заводской Мотард семейства 600 кубов и более. Этот мотоцикл был произведен в Австрии компанией Husqvarna до того, как она пошла по рукам. И теперь она стала то ли BMW, то ли KTM, Я уже, честно говоря, и сам запутался. Изначально была задача купить максимально надежный Мотард, чтобы не заниматься постоянными ремонтами и обслуживанием. Такие варианты, как перестройка кроссового мотоцикла путем надевания на него Мотардовских колес, меня на тот момент не устраивало, потому что это, а, замена постоянно поршневой группы каждые 60 моточасов, Б постоянные перегревы, и C – это слишком дерганный мотор, который на, ну, для начального уровня стантрайдинга на тот момент мне не подходил. Сейчас, да, в принципе, я бы уже мог пересесть, наверное, на такую технику и, наверное, скорее всего, прогресснул бы. Но на тот момент это был вариант 100 из 100. Чтобы вы понимали, сейчас на этом мотоцикле счетчик моточасов показывает 226 часов. И это далеко не та цифра, которая на самом деле, потому что этот счетчик ставился не с начала эксплуатации этого мотоцикла, а примерно где-то я уже часов 60 на нем проехал. Так что где-то часов 300 плюс на нем есть на этом моторе. Я туда ни разу не лазил, ничего не делал. То есть это говорит само за себя. Теперь самое интересное, что на этом мотоцикле было переделано, установлено или просто выкинуто. Начнем с внешнего вида. Дизайн этот был разработан давным-давно одним моим хорошим приятелем, которого зовут Сергей Фольмер. Он нарисовал мне этого дракона. У меня менялись логотипы, много чего менялось, но этот дракон всегда остается на этом мотике. Также из основных внешних переделок было перетянуто седло, то есть оно было занижено, мы его сделали пожестче и добавили такой небольшой упор, чтобы можно было ездить в сидячем положении. Также из основных переделок был убран щиток вместе с фарой, поменен он на обычную кроссовую табличку, что в принципе уменьшило вес, ну и мне вообще больше нравится, как он так стал выглядеть. Второй этап переделки этого мотоцикла – это его защита. Поскольку это супермото, все приходилось сделать, в принципе, никуда не смотря, потому что клетку особо на этот мотоцикл не установить, потому что у него нет как такового крепления мотора в этом месте, и вот такую какую-то массивную клетку, как на спортивном мотоцикле, сделать не удастся. Поэтому основной удар при падении на себя берет вот эта небольшая клетка, которую мы сами изобрели, сами изготовили и сюда вставили. Также руль который я заказал уже не помню где, по-моему, в Америке. Сейчас таких рулей уже, в принципе, не найти. Я пробовал, их уже нет. Но он реально толстый, и он ни разу не подвел. Сколько этот мотик падал, было много всяких крэшов. Но вот реально, что не сломалось, это только руль. На мотоцикл был установлен раунд-бар эксклюзивный. Естественно, обязательным элементом любого стантового мотоцикла являются тормоза. Чтобы продвигаться в станте, тормоза должны работать идеально. На этом мотоцикле все было не сильно просто, потому что на любом мотарде установлены спецованные колеса. Ставить сюда четырехпоршневые суппорта, не представляется возможным, так как а, даже посредством увеличения диаметра диска все равно сзади очень мало места между спицами и суппортом, поэтому сюда возможно установить только плавающие суппорта, как у меня. Один у меня стоит в ногу, второй стоит в руку. Также есть а, установочный сетап под третий суппорт, но пока я им не пользуюсь, это, как, как говорится, на перспективу. Эти суппорта установлены по-моему от Suzuki Katana или CB400 как короче говоря какой-то классический мотоцикл дальше мастер цилиндр дублера используется магура 13 миллиметров через вот такой интересный переходник а для чего он тут нужен дело в том что на мотоцикле установлено гидравлическое сцепление как вы видите с большим бачком и поставить сюда тормозную машинку, ну, не остается места, поэтому пришлось, я уже не помню, где-то я подсмотрел это, я не сам придумал, поставил я сюда вот такой переходник, и, в принципе, как видите, ну, стало довольно-таки удобно, и настроек тут вообще в любых плоскостях можно крутить как хочешь, под любые пальцы, можно под такие большие, как у меня, можно под маленькие, короче, настроек хватает. Что касается передних тормозов, заводской мастер-цилиндр на руле я не менял, за исключением доработки ручки, чтобы она не соскакивала с пальца. Супер здесь с завода стоит Brembo 4 четырехпоршневой с большим диском, поэтому этого вполне достаточно. И, в принципе, передними тормозами я был всегда доволен. К ним вообще претензий никогда не было. Также на мотоцикле были полностью расписованы переднее и заднее колесо. Обода перекрашены в черно-красный цвет напополам. И добавлен мой хэштег. Как я уже и говорил, на этом моторе около 300 моточасов. В мотор не лазили, ничего не смотрели, но изначально его пришлось настроить. Здесь в стоковой комплектации стояло две трубы больших. Во-первых, это лишний вес, во-вторых, они стояли в аккурат там, где сейчас стоят задние подножки. Поэтому мне это дело пришлось убрать, поставить вот такую лимитированную трубу Leo Winch и настроить мотор при помощи Power Commander. Но, естественно, в любом мотоцикле есть какие-то свои нюансы и... Заводские неполадки. Конкретно в этом моторе была одна очень большая проблема при запрокидывании направо, то есть при дрифтах в правую сторону или там при трюке бензопила, там я люблю его делать, закидывала сразу же картерные газы, которые выходили вот отсюда, с этого места закидывала все эти картерные газы, фильтр. В общем, здесь были лужи масла. Меня это категорически не устраивало и пришлось организовать такую интересную систему тоже она на принципе известна как oil catcher, да, но он адаптирован под слив в картер через вот такой э, интересный переходник. Как это работает? То есть э, масло улетает в oil catcher, а дальше оно там стоит. Когда его надо слить, ты его не просто сливаешь в бутылочку, а ты откручиваешь вот так вот эту крышечку аккуратно, да, и оно автоматически сливается у тебя в картер. Немного, где-то пару минут мы ждем, закрываем крышку, можно дальше гасить. Немного про органы управления и дизайна. Про гидравлическое сцепление и систему мастер-цилиндра я уже рассказал. Также на руле имеются вот такие интересные бачки ризома со, со смайликами разными. В общем, они выполняют как декоративную функцию, так и противостирательную. То есть, когда падаешь с тормозной жидкостью, никогда ничего не произойдет. Недавно установил вот такие интересные ручки. Это протепер. Я думаю, что многие о них уже знают, но вот для меня это было открытием. Они крепятся на такой интересный фиксатор. Их никак не прокрутить, что левое, что правое, меня все устраивает. Естественно, на мотоцикле, на любом настантовом, и на моем в том числе, присутствует накрутка оборотов. У меня она выполнена вот таким вот образом. То есть все просто, по часовой обороты поднимаются, против часовой обороты понижаются. Все механическое, здесь я ничего не усложнял. Что касается подвесок этого мотоцикла, задний амортизатор был полностью перебран усилен, зажат на максимум и только после этого он меня стал устраивать потому что для стандрайдинга нужна жесткая подвеска, чтобы не было большого хода. Передняя подвеска марзочи. Я, вот, честно говоря, не ездил ни разу до этого на марзочи все нахваливали это марзочи говорили, что марзочи стиль если честно, марзочи Marzocci... Полная морзочья, короче говоря, потому что она меня полностью не устраивала. Колесо доходило при выполнении стопи, практически до, доставало до крыла. Вилка была полностью разобрана, специально под меня завили кастомные пружины. Усилили только после этих вот таких неимоверных каких-то трудов. Меня более-менее стала она устраивать. Для сравнения, до этого я ездил на велке Шова, на Husqvarna 610, и она, на самом деле, работает намного лучше, чем эта вилка даже сейчас. На выступлениях или на соревнованиях, или просто, не знаю, на площадке очень много вопросов обычно возникает про резину. Обычно всех к спрашивают, на какой то резине катаешься, какое давление и так далее. В общем, я расскажу, как это выглядит у меня. Задняя покрышка 160-60 R17. Это максимально широкая покрышка, которая может влечь в этот маятник. Давление в заднем колесе, на котором я катаюсь, варьируется от 2 до 4, в зависимости от свежести покрышки. Грубо говоря, на новой покрышке вот здесь сейчас накачано 2 килограмма. По мере износа я спускаюсь, обычно, точнее, поднимаюсь до 4, но ну, больше 4 обычно не поднимаюсь, врать не буду. Я долгое время ездил на резине Максис вы можете ее знать по велосипедам у нас было с этой компанией в 2017 году совместное мероприятие и короче говоря, они меня подсадили на эту резину я долгое время ездил на ней она меня в принципе целиком устраивала но она просто пропала из производства ее сейчас не купить на данный момент я сотрудничаю с компанией Pirelli поэтому, ну и не только поэтому во-первых, Pirelli, конечно, это совсем другой уровень это не Максис. сейчас езжу на э, вот такой покрышке Pirelli Scorpion Trail 2 Пока толком ничего сказать не могу. Сейчас пока все это находится в тестовом режиме. Но уже чувствую, что покрышка моя. Переднее колесо. Здесь в принципе все стандартно 2,2 килограмма. Я всегда качал одно и то же давление. Здесь стоит Мишлен, пока еще не успел перепрыгнуть на Пирели. В принципе, что касается Мишлена, что я хочу посоветовать, грубо говоря, людям, которые сейчас стоят перед выбором, какую резину купить. Можете выбрать Мишлен, но это пилот Power 2. Однокомпонентный, не двухкомпонентный, двухкомпонентный для стандрайдинга не сильно подходит, потому что по-разному резина нагревается и если долго тренировать в стопе, мотоцикл начинает ну, что-то типа вести в сторону. Короче, говоря, я пробовал несколько раз и даже не докатывал до конца, выкидывал. В общем, однокомпонентный Мишлен, советую всем. Да, кстати, пацаны, в одном из следующих видео я буду показывать переделку одного из узлов этого мотоцикла. И тот, кто первый угадает, какой из узлов я буду переделывать, тот получит вот такой замечательный мультиспрей. Это что-то по типу ВДХ, только примерно в 800 раз лучше. Ну и, естественно, я упомяну об этом человеке в этом видосе. Поэтому... Комментируй, погнали! Итак, друзья, скорее всего, к этому моменту видео у вас уже возник вопрос А почему именно Мотард? Скорее всего, вы можете услышать от супер экспертов о том, что Мотард это все баловство Но, во-первых, эти разговоры до того момента, пока они не почувствуют стокубовый поршень у себя под задницей а во-вторых, такие разговоры обычно ведут любители некрофилии и, допустим, Kawasaki 636 2000 лохматого года, ну или Honda F4i, который, в принципе, уже один путь туда. Нет, ребята, я считаю, что до такой техники, как Matard, нужно дорасти. Лично я до того, как пересел на Matard, катался на таких мотоциклах, как Honda Fireblade и Yamaha R1. Ну, и как я считаю, целиком отбившись, я дошел до мотарда, влюбился в эту технику и до сих пор ему не изменяю. В заключение хотелось бы сказать о плюсах и минусах супермота для стантрайдинга. Итак, основной плюс супермота перед спортивным мотоциклом в стантрайдинге это естественно эксклюзивность. Потому что мало ребят катают стантрадинг на супермота. Это смотрится необычно, и ты всегда в компании стантрайдеров, скорее всего, будешь эксклюзивен. Второе это его вес. Обычно Мотард весит сильно меньше, чем любой спортивный мотоцикл, но это обычно. Конкретно этот Мотард весит 164 килограмма, что всего лишь на 15-20 килограмм легче спортивного мотоцикла. Но, тем не менее, это плюс. Третий довольно-таки существенный плюс в трюках, именно в трюках, да, это стопи. Потому что угол подъема в стопе у супермото меньше, чем у спортивного мотоцикла. Поэтому контролировать его проще и... В принципе, учиться, да, вот учиться стопе на Мотарде, я считаю, наверное, будет проще, чем на спортивном мотоцикле. Минусы супермото. Естественно, основным минусом Мотарда перед спортивным мотоциклом является отсутствие бака. А почему это минус? Дело в том, что в стандрайдинге есть определенная группа трюков, которая выполняется только через бак поскольку бака, ну, он тут есть, естественно, но его нельзя сделать, да, там, какой-то сиденьем там и так далее. То есть перепрыжки через бак на этом мотоцикле в этих связках сделать будет невозможно, к сожалению. Второй минус, тот, который был плюсом в стопе, является минусом в вилле, потому что из-за длинной базы угол вхождения в круг на заднем колесе становится совсем другим. И балансировать на заднем колесе Circle Willie намного сложнее, чем на любом спортивном мотоцикле. Третий минус это короткие передачи этого мотоцикла. То есть периодически возникают проблемы в дрифтах, потому что непонятно на какой передаче их делать. Первый мало, второй много не хватает. В бернауте то же самое. Соответственно, третий минус это короткие передачи. Так что вот такой у нас сегодня получился видос. Если у вас остались вопросы по моему мотоциклу, пишите коммент, я на все отвечу. Также не забудьте угадывать, какой из узлов я буду переделывать на своем мотоцикле в следующем видео. Оно уже будет совсем скоро. А с вами был Степан Маслов. Ставь лайк этому видео, подписывайся на канал. Скоро увидимся.